Темная ночь Только пули Свистят по степи Только ветер Гудит в проводах Тускло звезды Мерцают Темную ночь Ты, любимая, знаю Не спишь И у детской кроватки Тайком Ты слезу Тираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз Как я хочу к ним прижаться сейчас Губами темная ночь разделяет любимая